Кто из вас не знал, что Cisco делает сервера? Вот есть один человек, который не знает. И это хорошо, что вы здесь. Теперь вы знаете. Cisco 10 лет назад, 2008, 2008 год, 9 марта, выводит на рынок новую систему, которая ну, дала… Ну, достаточно большой импульс развития всех технологий, цодовских в том числе. Почему? В ее состав входила пара фабрик коммутаторов. Да, Nexus 5000, как мы о них узнали, как standalone свечи да, с поддержкой FCOE, с поддержкой Fiber Channel. И, соответственно, спин, который был задан с выпуском вот этих конвергентных коммутаторов, мы ощущаем до сих пор. Возьмите любую Blade-систему сейчас, внутри нее конвергентные коммуникации. Да? Это правда. И все это родилось вот 10 лет назад, когда собственно, CISCO выпустила UCS и попробовала переосмыслить инфраструктуру с помощью сетевых технологий. Да, Здесь перед вами тортик. 10 лет UCS. Проходите, присажим. ну, Угощайтесь. Да, результаты. Соответственно, мы заняли первое место в MarketShea, видите, отчет Q2 2019 года. Первое место в мире по MarketShea среди Blade систем Мы достаточно хорошо узнаваемы у заказчиков. Мы очень давно номер один на американском рынке, если сравнивать американский рынок и все остальные рынки. Ну, это считайте половина всей, как, всего рынка систем Blade в мире. Да, мы делаем достаточно убедительные успехи с Cisco Hyperflex. Гиперконвергентная платформа, которая построена а, с помощью технологии UCS. Да, в те еще далекие годы, да, 10 лет назад, когда мы выдвигали UCS, мы сказали, что в нашу Blade-систему можно подключать не только Blade-корзины, но и рековые сервера. Да, и они будут точно такими же да, с точки зрения менеджмента, как и Blade-системы. Просто другой форм-фактор. Тому, кому нужна плотность, пожалуйста, берите Blade-корзину. Кого устраивают рековые серверы, вы можете строить вычислительную систему размером аж в 160 серверов под единым датаплейном, контрлплейном, полным жизненным циклом всей этой системы. И сегодня мы доросли до того, что на этой архитектуре мы строим практически аппаратное решение гиперконвергенции, в которых сеть есть часть неотъемлемого всего комплекса, где мы можем менеджить все фермверы, и сеть, и storage, и гипервизоры все из одной консоли. То есть это действительно очень... Классное решение, этому будет посвящена вторая часть презентации. Что нового, интересного произошло? Мы реализовали Cloud Management UCS. То, чего еще раньше не было. Основная идея этого концепта в том, что для того, чтобы использовать сервера, мы можем дать пользователям лучший экспириенс. Если пользователь управляет серверами из клауда, это означает, что ему не нужно апдейтить менеджмент. А это значит, что вендер, то есть мы, предоставляем всегда самое последнее ПО с точки зрения менеджмента его серверов. Если мы менеджмент сервера из клауда, нам не нужно локально разворачивать какие-то менеджмент станции. Мы видим все инстансы, все сервера, а где бы они ни были установлены. Blade система, Rx или просто стендалон сервер. Мы все их видим и можем управлять и менеджментом. И если говорить о гиперфлексе, то есть гиперконвергентной системы, мы можем теперь разворачивать гиперфлекс тоже из клауда. Нам привезли на место пару серверов. Есть это гиперфлекс H для маленьких локаций подключили, зарегистрировали их на клауд-портале, и из него вы можете задеплоить эти узлы и собрать и среду виртуализации, и storage, и развернуть виртуальные машины, и пользоваться этой системой, и апдейтить его, когда выйдет новая версия ПО, не скачивая ее откуда-то, просто нажать апдейт на новую версию, бум, как бы пошло в работу. <coughs> С точки зрения нашей истории, что за эти 10 лет мы какие достижения у нас есть. Вы видите, что у нас достаточно матерые корпоративные приложения с точки зрения того, сколько мы написали валидированных дизайнов, как под те или иные наши продукты, серверные продукты, те или иные программные продукты ложатся. И здесь мы можем выделить такие три основные большие домена. Ну, что, три можно и больше выделить, да, если присмотреться. Кому какая важность? Это базы данных, это аппликейшн сервера, это виртуальные десктопы и многое-многое другие. Здесь нам помогли наши сторож партнеры И мы создали конвергентные инфраструктуры. Наиболее известные это наверняка FlexPod с NetApp, наш Альянс, v с EMC, с Hitachi, с Pure Flash, Storage и так далее. Интересно то, что мы также делаем инвестиции в наше сотрудничество с Microsoft. У Cisco на основании нашей платформы вышел Azure Stack. Это, по сути, большой ажур, который вы можете развернуть у себя в цоде с полной версией софта, которая есть в большом цоде. И, собственно, в своем перевитере иметь маленький ажур. Из того количества ресурсов, сколько вам нужно. Не платить за ПО. Оплатить только за использование реально по факту сервисами, так же, как вы бы платили это в большом ажуре. Это удобно тем, у кого есть регуляторные какие-то отношения с государством, да, где нельзя по какой-то причине куда-то что-то отдавать. Вы можете этот же ажур использовать внутри с помощью ажурстек. Достаточно много инвестиций делает. Компания в дизайне с хедупом. Из нового интересного это машин да, леунинг. Мы очень много делаем для того, чтобы построить платформу для машин леунинга. И хочу сказать, что у нас под машин леунинг сегодня специализирован в том числе Hyperflex, в том числе выпущены специализированные сервера, в которых вы можете установить аж 8 GPU соединенных инвалинком, и получить 40 тысяч ядер для там, аналитики, да, в том числе real-time, видео, аудио и так далее, аналитики. А, не остаются в стороне контейнерные решения. Cisco в том числе выпустила контейнер-платформ. Cisco контейнер-платформ – это платформа, которая автоматизирует инсталляцию того же Kubernetes OpenShift на Hyperflex. Да, и вы можете создать полностью идентичный клауд-решению того же Google, например, он-премис, инсталляцию контейнерную, в том числе обслуживать жизненный цикл. Да, не быть завязанным на каких-то уникальных админов, которые умеют инсталировать Kubernetes. Вы это делаете просто из workflow или проапдейтить его же. Также Cisco инвестирует в технологии… Защиты данных. У нас в прейс-листе есть и Vim, и ComVold, и Cohesity. С точки зрения объектного стораджа популярностью пользуются, соответственно, Skality. Как правило, это построение больших систем видеонаблюдения, Smart City, всякие службы безопасности, где нужно записывать огромное количество информации и как бы Skality как раз то ПО, которое позволяет вам записывать петабайты информации, распределенные по территории, и при этом обеспечивать полную репликацию данных и информации. Немножко иллюстрации ну, видно не очень хорошо. К сожалению, экран у нас желает лучшего. Но вот вы можете посмотреть, посмотреть такую интересную вещь, как скрестили возможности Hadoop. То бишь больших данных с графическими процессорами. Да, здесь вы можете выделить какой-либо район да, и там по какому-либо а, ключу провести поиск, увидеть конкретно кто где что написал, какой твит. Да, и таким образом очень быстро лоцировать ну, необходимую для вас а, информацию. А Портфелио наших продуктов… Видите, здесь ucs Mini, классический UCS, Storage-сервер, да, гиперконвергентная система, ну и наши конвергентные инфраструктуры с нашими Storage-партнерами. Хочу сразу отметить, что здесь мы занимаем больше 50% рынка всех проинсталлированных конвергентных инфраструктур. Что же такое UCS, если так крупными мазками, тем более у нас есть в зале, те, кто видит и узнает о том, что у Cisco есть сервера именно сегодня. ЦСК изменила немножко парадигму того, как строится Blade-система. Если взять там, некого гипотетического вендора, который выпустил Blade-систему, как правило, это железный ящик, в котором есть сервера, в котором есть его модули, через которые эта Blade-система коммуницирует с внешним миром. Все хорошо, пока не заканчиваются слоты в этой Blade-системе. Как только нужно добавить один сервер, нужно покупать что? второй ящик, который сам по себе стоит ощутимых денег. И ну, это сравним как-то несправедливо звучит. Нам нужно всего один сервер, а ценник на этот сервер у нас просто заоблачный, потому что нам нужно покупать еще одну систему. Cisco вынесла и э, коммутационный модуль наружу. Да, так появились Nexus 5000. В принципе, когда этот дизайн, эту идею продемонстрировали нашему бизнесу, да, бизнес сказал, о, вы тут сервера придумали, это ж коммутаторы. Давайте продавать коммутаторы. Да, Так появились Nexus 5000. Да, конвергентные коммутаторы, все e, Fiber Channel, все в одном. Да, не надо покупать два коммутатора, достаточно одного для того, чтобы и СН, и Ethernet мир жили вместе, потребляли меньше электричества и гибко утилизировали порты. Да? С помощью вот такого хода, когда мы вынесли коммутаторы наружу, мы получили возможность легко масштабироваться, подключать сюда в одну из систему, под одно управление и Blade, и REC сервера. Это нам помогло потом, через 10 лет. Помним про гиперконвергенцию, когда в принципе и storage появился в этих же серверах, распределенные по всем узлам. Это дало нам сразу фабрику. На тот момент 10-гигабитную. Сейчас это 40-25 гигабит фабрика. На любой спрос есть предложение. Что будет? Будет и 100-гигабитная фабрика. Посмотрите на Nexus и 100-гигабитный Nexus. Не такая уже изюминка. Есть адаптеры 100 гигабитные сервера. Да, может ли сервер сгенерировать что-нибудь на эти 100 гигабит? Большой вопрос, как он это сделает. Да, но все такие возможности есть. И опять же у нас появилась точка предоставить любой storage, который нам нужен, в том числе direct-attach, да, без сенс свечей, если это маленькое небольшое решение, мы смогли сделать. А также для небольших инсталляций у нас появилось ну, довольно давно UCS Mini, где все так же в этом железном ящике есть коммутационные модули, а да, вещи самодостаточная. Тому кому не нужно много, 8 серверов это немало, если взять современный сервер, вы там найдете. Там, возможность установить 28-ядерные процессоры и там, под 1,5 терабайта памяти достаточно легко, и, э, в принципе. У вас развязаны руки с точки зрения performance. Тем более, что к нему можно подключить еще одну корзину. А сделать их две. К нему можно подключать еще и сервера. К нему можно подключать сторажи, В него можно включать даже четырехсокетные сервера. А, ну, малый бизнес с четырехсокетными серверами. а Тем более сегодня, когда стоимость процессоров для четырехсокетной и двухсокетной системы одинаковая. Да, это были те несправедливые годы, когда они в два раза дороже стоили. Сейчас это все одинаково, и вам просто под свой размер нужно подобрать необходимое оборудование. А немножко по линейке. Соответственно, Storage сервер В него можно установить 63,5-дюймовых дисков на емкостью до 12 терабайт. Можно устанавливать флеш-диски, можно устанавливать NVMe диски. То есть в принципе мы превращаем этот сторож сервер в очень мощное устройство. Да? Хороший кандидат для там, всяких ctv задач, где нужно хранить большие массивы информации. Да? Не обязательно использовать скалити, который в принципе стоит много, но ну, это и коммерческое ПО. Вы можете воспользоваться sep да, сторожем от Red Hat, например. и В принципе есть у меня заказчики, которые Именно так строят свой бизнес. Вот они сторож наращивают на восьесах вот такими вещами. С точки зрения самих Blade серверов, два форм-фактора. Вы не видите здесь зоопарков, десятки там, разных лезвий. Соответственно, на два сокета, на четыре сокета отличаются только тем, что один занимает там, серверный слот, а второй два серверных слота. Те же процессоры, та же память, те же… Адаптеры. То есть унификация полная. И в этом плане Cisco очень хороша. Почему? Потому что мы даже между поколениями имеем возможность переносить в кавычках душу сервера. Да, мы можем на лету прошить сервер и сказать, что ты был двухсокетным? Окей, нарекаю тебя четырехсокетным. Да, все его UID, MAC адреса, VVN, адаптеры создадутся. Тем более, что Cisco придумала адаптер, который можно перепрограммировать и из него создавать столько Адаптеров сколько нам нужно? Их не нужно теперь покупать. Можете создать Ethernet адаптер, можете создать HB адаптер. Второй, третий, четвертый, пятый, что сто плюс. Да, то есть вплоть до того, что вы можете каждой виртуальной машине давать свой физический адаптер. Да, если в этом есть какой-то сенс, ну можно всегда его поискать. А с точки зрения рековых серверов выбор чуть-чуть больше. Вы видите здесь одноюнитовый на 10 дисков на фронте, два сзади. И, соответственно, на 26 дисков, 24 на фронте, два сзади. А, система. Те же процессора, что и в Blaydah, та же схема техника что и в Blaydah. С точки зрения UCS они видятся как одно и то же. А, только с другими возможностями тут есть дисковая система. Тут сколько у нас? Два диск. Тут, извините, уже можно с этим а, делать что-то интереснее. А, любопытный Назову его гибрид. да, Это двухъюнитовая система, которая в середине имеет четыре маленьких лезвия. Но на самом деле они не очень маленькие. Это двухпроцессорные системы. <coughs> да, построены на процессоре AMD. Да, все остальное это Intel. А любопытная история возникновения этого устройства. Один огромный американский провайдер заказал их там, настолько много, что решили… Тот опыт, который мы с ними имеем, тот supply chain, который мы с ними имеем, в принципе, сделать доступным всему остальному миру. Доступна как стендалон система, так и интегрируется в UCS, управляется из UCS и провижница. Да, с точки зрения четырехсокетного сервера, 480, гибко, выбираете два или одно лезвие. Есть 480 ML, это вот тот самый, у которого 8 в сотых GPU, соединенных NV, link шиной да. Также хочу отметить, что Storage сервер имеет возможность установить в себя тоже два лезвия. Да, и вы можете одной дисковой корзине два, дать два вычислителя и построить вокруг этого интересное решение, потому что да, вы можете гибко диски перераспределять между ними. С точки зрения фабрик у нас обновление. У нас новинка, это всегда приятно. Компания продолжает инвестировать разрабатывать новое. 64-54 фабрика. Что в ней новенького? Это поддержка 32 гигабита Fiber Channel с точки зрения коннективити к storage миру. Это 100 гигабитные интерфейсы для коннективити к Ethernet или FCUE. И 25 гигабит интерфейсы для подключения серверов каких? Ну, наверняка рековых. Так было до недавнего. Буквально три недели назад выпустили на рынок новый модуль в Blade систему, и теперь мы можем 8 25 гигабитных интерфейсов в Blade корзине предоставить да? на одно плечо, ну и столько же на другое. Кто умеет считать, сколько это гигабит? Ну, прилично. Да, ну и интерсайт об нем уже упоминал. Мы можем теперь менеджить все наши активы, все сервера, где бы они ни установлены. Из одной консоли централизованно делать инвентарь, менеджмент, фирменный менеджмент, инсталляцию гиперфлекса и тому подобные вещи. Итак, мы подбежали, мы действительно бежим, у нас мало времени, к сожалению, график достаточно плотный, к гиперконвергенции. А Если посмотреть на определение гиперконвергенции, которое дают производители гиперконвергенции, вы с удивлением обнаружите в них одну недостоящую вещь. В этом определении нет сети. Ну Что выглядит странно, потому что у нас сторож, который теперь работает в каждом сервере, соединен через сеть. А сети нет. А Cisco производит гиперконвергентную систему, которая включает в себя… Все компоненты, в том числе сетевое connectivity. Причем вы имеете возможность выбирать, вам нужно 10 гигабит, 25 гигабит, 40 гигабит фабрику, для того чтобы соединить все эти узлы. Более того, вы можете сервис сториджа, который на этих узлах, легко дать blade корзинам, которые у вас уже есть или которые будут. А, то есть вы имеете возможность под одним менеджмент доменом получить все ресурсы, подъединить в одну фабрику, не покупать свечи дважды, для тех задач, для иных задач. То есть ваша Blade-система полностью готова к использованию, все прошивки каждого компонента в компотабили матрицы под каждую версию ПО. Что очень контрастирует с тем, ну, купите какой-то Switch, какой мы вам не скажем, мы Switch не продаем. Давайте посмотрим собственно, сначала на классическую систему СХД. Ну, все с этим сталкивались в той или иной мере. Что там можно найти? Ну, собственно, контроллер. Точнее, два. Два контроллера. Ну, как правило, они сейчас небольшие. Там В один или в два рок-юнита контроллер storage системы помещается. Если заглянуть под капот, вы обнаружите там Linux. А вы обнаружите там intel архитектуру. Вы обнаружите там не самый крутой процессор, не самую большую набивку памяти. Да? Возможно, обнаружите еще там чуть-чуть а -а -а, NVMe. Сейчас это стало доступно. Но очень редко, зачастую это просто флеш какая-то флеш-накопитель. А -а -а и, соответственно, к нашим контроллерам подключаются дисковые полки. А дисковая полка, как правило, тоже там 24 диска, ну, редко кто умудряется засунуть больше. Есть всякие там Франкенштейны, где там вытащи, вставь там, и так далее. Мы об этом не знаем, мы сейчас просто такой generic кейс рассматриваем. Важной особенностью каждой сторож подсистемы является перемычка между этими двумя системами. Что это такое? Так как это x86 архитектура, так как это Linux, этим и отличается storage производства одной компании от другой. Зачем она нужна, эта перемычка? Да, только потому, что каждый контроллер владеет своей собственной группой дисков. А второй контроллер владеет другой группой дисков. Да, но с точки зрения доступа к сториджу, у нас сколько путей? Аж четыре. А, два пути на один контроллер. Сеть, помним, сан A, Sun B. И два пути на второй контроллер. Если наш workload генерирует 30 тысяч Операции ввода-вывода и опса. Да. К сториджу load balancing сделает нам классную вещь. Он 30 из 30 тысяч 15 доставит сюда и отработает на дисковой группе, которой владеет контроллер. А 15 тысяч доставит сюда. А он не владеет этого дискового. Ему надо куда-то деть. Он не может их записывать себе в кэш. Но почему? Потому что он небольшой. А по этой вот перемычечке он должен доставить данные на соседа на дисковую группу. Поэтому с точки зрения важности и отличий, кто как сделал, важна реализация вот этой перемычки между двумя x86 серверами. С точки зрения самого compute и memory, которые мы даем для сториджа, в принципе там требования невелики мы их легко можем превратить в виртуальную машину. Итак, если взять обычный сервер x86, что в нем можно найти? Ну, на примере вот 22-юнитовый. 24 диска на фронте, 2 сзади. Достаточно мощный процессор. Да, 1 или 2. Там 20 плюс ядер легко. там 256. 512 терабайт памяти, легко. Таких серверов у нас может быть много. На них мы запускаем наше приложение, виртуальные машины. Подключаем к перемычечке Это фабрик Interconnect. На скоростях 10, 25, 40. В зависимости от того, что же это за система и сколько мы готовы на нее отдать. И запускаем одну из виртуальных машин контроллеров. Да, контроллер что у нас делает? Управляет дисковой подсистемой, управляет кэшем, управляет логами, управляет дедупликацией, компрессией, репликацией. Вот теми всеми сторож-фишечками, которые мы привыкли получать из контроллера. В результате мы получаем достаточно хорошее масштабируемое решение, производительность которого практически линейна. Добавляем узлы, получаем больше производительности. Да, соединенных скоростной шиной, 40 гигабит. Если мало 40, можете второй сороковку подкинуть. Да, поддерживается до 6 интерфейсов на узел. Мы можем делать очень производительную систему. да, И, собственно, Cisco Hyperflex – это продукт, который, собственно, из обычных серверов превращает их в software-defined storage плюс система виртуализации, плюс сеть в единый такой масштабируемый апплаенс с управлением, ну, подобно облачным. Рассмотрим чуть-чуть детальнее, что у нас есть в Fabric К ним подключены конвергентные гиперконвергентные узлы. В них есть распределенная файловая система. В каждом сервере есть контроллер, который управляет. Дисковой подсистемы, дедупликации, компрессии и тому подобными вещами. Репликации данных между узлами для надежного хранения. А если укрупненно расширить, то собственно, видим наш контроллер. Все остальные ресурсы доступны нашей полезной нагрузке. При этом сеть на оплинках может быть любая Хоть гигабитно. Да, внутри у нас 40%. Снаружи может быть существующая сеть, которая удовлетворяет там, текущим требованиям. Да, мы с системой поставляем HX-Connect. Это инструмент, который а, позволяет управлять всем жизненным циклом этого хардварно-аппаратного комплекса. Мы можем сюда масштабирование до 32 узлов на кластер. Сюда же мы можем добавлять до 32 узлов compute only которые будут доступаться к этому же storage. В Fabric Interconnect мы можем иметь до 8 кластеров. Вы можете иметь кластер на all-flash дисках, кластер на гибриде, на 10 дисках, на 7-200 дисков для разных задач и тому подобное. При этом уникально для UCS -а то, что благодаря фабрике мы можем подключать сюда storage массивы. Да, те самые, которые мы со storage партнерами помним. NetApp. EMC, Hitachi и так далее. Вот этот большой клуб IBM, Storage массивов, который верифицирован с UCS, они же supported модели с гиперфлексом. Вы можете часть лунов брать с блокового устройства, часть иметь в гиперконвергенции, там, где вам это выгодно. Где это может применяться? Для задач миграции, там выкладывать что-то некритическое на старую систему. Да, возьмите любого другого производителя гиперконвергенции, он скажет, вот это вот мой мир, вот вся моя бульба, да, из нее выходить нельзя. Итак, с точки зрения ценностного предложения, полностью аппаратно-программный комплекс от одного вендора с полным единым саппортом каждого компонента, который здесь есть. Мы можем в том числе управлять им из облака. У нас здесь интегрирована сеть, у нас есть 40 гибитная сеть. Первые в индустрии мы выпустили гиперконвергентное решение на All-NVMe дисках, где наши storage становится действительно очень производительным и ну, начинают конкурировать с самыми там, топовыми решениями, которые есть в индустрии. Да, у нас на сегодняшний день больше 3,5 тысяч продуктивных заказчиков. Если говорить о нашем реальном опыте в, наши, в странах, у нас есть продажи и много продаж гиперфлексов. И маленьким заказчикам, которые покупают всего три сервера, и большие, которые покупают десятками. А, гибкость. Начать можно с небольшого. да. И в зависимости от того, какие потребности у бизнеса, добавлять сторож узлы, добавлять компьютер узлы. И при этом мы абсолютно гибки в этом плане. При этом еще удивительно, Cisco не берет платы за добавление компьютер узлов. Возьмите, опять же, любого другого вендора гиперконвергенции. Мы понимаем, их бизнес – это продажа ПО. Да, то есть они… Стараются лицензировать все, за что только можно зацепиться, и в том числе за те сервера, которые подключают к гиперконвергентному стороджу. Cisco не берет денег за это, и это действительно ну, делает возможным конкурировать, в том числе в ценовом диапазоне очень уверенно. При этом мы обеспечиваем все use cases: отказ там, узла, диска, нескольких дисков, фабрики и так далее, адаптеров кэш-дисков и так далее. То есть все автоматически реагируется. Функционал СХД. Такая вещь, как инлайн-дедупликация, компрессия, они есть по умолчанию, а за них не надо платить. А тому, кому надо больше, можно поставить аппаратный акселератор, который будет делать эти функции. Естественно, ваша система станет еще более быстрой, Это стоит дополнительных денег. Но в базе вы получаете все... Там самые ходовые функции for free. Можно покупать, не знаю, с точки зрения регуляции криптодиски. А если вы хотите, чтобы была закриптована информация а внутри гиперфлекса. У нас были такие прецеденты, когда покупали в хостинг в другой стране гиперфлекс. И, собственно, там покупался он с криптодисками. Почему? Потому что ну, той фасилити они не доверяют настолько, чтобы… Ставить обычную систему. Что еще важно, начиная с версии там 3.5, сейчас уже версия 4.0. У нас поддерживается единый саппорт. Мы из консоли HX Connect а можем проапгрейдить весь Storage tech, Мы можем проапгрейдить гипервизор. Поддерживаются сейчас два гипервизора: это VMware и hyper -V. И можем проапгрейдить Firmware. Адаптер, серверный фирмвея, то есть ну вот полностью весь набор ПО uh, мы можем из одной консоли апдейтить. Если посмотреть у конкурентов, sorry, вы купили VMWA, ну апдейте VMWA. Отдельно апдейтим ПО гиперконвергенция, Отдельно сервера, мы же не знаем, что вы купили на, на, на сервера. Да? То есть почувствуйте разницу работать в абсолютно саппортед модели, или работать в трех доменах, и чтобы этот вот франкенштейн заработал. С точки зрения масштабируемости VMware Hyper-V, видите, в зависимости от того, какие диски 2,5-дюймовые, 3,5-дюймовые, полностью NVMe-шная система, поддерживается разный сайзинг с точки зрения максимумов конфигурационных. Если брать… Гиперфлекс Age, то есть маленькие, они до четырех узлов масштабируются. Если брать большие, то видите, до 64 узлов мы можем масштабироваться. Отдельно хочу отметить Stretch кластер, где вы можете два сайта абсолютно синхронные получить с точки зрения Storage. Буквально в прошлом месяце вышел white paper ICI MultiPod плюс гиперфлекс Stretch кластер. Если вы строите software-defined data center, вы можете теперь ну, на многих уровнях сделать решение, опираясь на валидированный дизайн. А что же выгоднее? Там, строить систему на гибриде, где у вас есть 10K диски и там, SSD или NVMe сейчас уже на уровне кэша, или же all flash? С точки зрения производительности, задержек, all flash лучше. А скажу сразу из опыта. Ценник этих решений очень схож. Он отличается на 25-15% в зависимости от того, какую конфигурацию вы делаете. Для меня это удивительно, но компания сумела таким образом организовать архитектуру решения, чтобы не покупать лишних вещей. А что будет, если вдруг на одном из узлов выйдет из строя кэш-диск? Ну, казалось бы, катастрофа. Нет, не катастрофа, у нас есть еще... Три контроллера, которые отвечают за обслуживание этой дисковой группы и будет пользоваться просто кэш из другого контроллера. Да? Компания сумела таким образом организовать архитектуру решения, чтобы не покупать лишних вещей. Привезли диск, мы его вставили, гиперфлекс его обнаружил и сказал, окей, я снова в деле с точки зрения кэша. А, иллюстрация. Мы можем в одной системе иметь разные типы workload. All Flash, гибрид, Compute, можем иметь существующий сторож, все в одной фабрике под единым управлением, полностью в соппорт-модели. Визуализация HyperFlex Age, то есть наших серверов, которые расставлены по регионам, а причем поддерживается, заметьте, двухузловая конфигурация, поддерживается даже один процессор. А то есть мы можем действительно очень бюджетные вещи делать в регионах. Все менеджится из облака, лицензия InterSite. Бесплатная для вот этой реализации. да, То есть это вообще, ну, я не знаю, аттракцион щедрости от а ну, Так обычно не бывает. Здесь есть. И это очень круто. Выбор сети. У вас может быть гигабит где-нибудь в регионе. Да, мы поддерживаем гигабит. Но если хотите 10, мы поддержим 10. Если у вас всего два узла, мы можем десяткой соединить их друг с другом. Почему? Потому что в каждом сервере по дефолту есть два медных 10-гигабитных порта. Почему их не соединить и, собственно, storage репликацию делать по 10-гигабитной шине? Даже если у вас сеть гигабитная где-то в регионе. Из новинок мы можем в этих удаленных сайтах запустить VM-крипт. А, и криптовать на обычных дисках, даже не покупая седовские диски на удаленных сайтах. Выглядит странно. А Почему странно? Потому что vm -крик требует enterprise плюс лицензию, которую в регионы никто никогда не покупает. Но технологически это возможно. Ждем, собственно, следующего релиза, где это средством Гиперфлекс будет делаться software encryption. Понимаем, software encryption всегда хуже hardware encryption. Да, если вам надо hardware encryption, берите седовские диски. Они стоят столько же. Да, то есть нет разницы между седовскими и не седовскими дисками. Ну, собственно, если посмотреть на историю, как все развивалось, а, вы видите, вот на фазе третьей появляется all-flash, и, казалось бы, что может быть лучше? Ну, наверное, новая фаза. Какая же это может быть фаза? Что можно придумать? Я об этом уже упоминал. Это, собственно, NVMe диски. Чем они хороши? Если посмотреть архитектурно, мы убираем один уровень. А нам не нужен больше RAID контроллер. Нам не нужен RAID HBA контроллер. Да? Это не просто кусок железяки. Это еще и софт. Это куча воркераундов, чтобы это все заработало. В NVMe все просто. Есть процессор, есть диск. Он подключен к 50-шину. Да? То есть мы, делая миграцию с… SSD диска на NVMe сразу же уменьшаем задержки. By default. у нас нет узкого горла. А почему? Скорость работы pci Express шины она намного превосходит скорости, которые вы можете получить от USB контроллера на доступе к диску. Что еще интересного? Если сравнить количество и опсов, которые мы можем получить с NVMe которые мы можем получить с SSD. Вы видите, в два раза быстрее мы на запись. В четыре раза быстрее на чтение. При этом в одну цену. А терабайтный диск NVMe 960 гигабайт SSD. стоит одинаково. 3,8 терабайта SSD 4 терабайта NVMe. Стоимость одинаковая. Но если присмотреться, как же это сделать, это непросто. Если взять обычный классический сервер в классической Intelовой архитектуре, вы обнаружите, что вы можете установить сколько NVMe дисков? Два. Как же нам доступиться к этому? И CISCO сделала, о, класс. И CISCO сделала специальный all NVMe сервер, да, в который вы можете поставить до 10 NVMe накопителей. Естественно, если посмотреть на эту сторону, что это за сервер? C220. А также есть версия 240, то есть 2-юнитовый, в котором, соответственно, часть диска, 8 дисков может быть NVMe, остальные SSD. Этот сервер сейчас не используется в гиперкогенных решениях. Используется, где все диски могут быть all flash. Что еще важно, Cisco и Intel отладили расовские фичи. Да, что будет, если нам надо вытащить диск да, и вставить обратно, чтобы система это распознала, не развалилась, в синие экраны и так далее не вываливалась. Все это менеджится через UCS менеджер, то ПО, которое обслуживает нашу Blade систему, нашу систему, построенную на рековых серверах. И что мы даем? 40 гигабит фабрику. Низкие задержки для коммутации между узлами. Да, если посмотреть на софт гиперконвергентный, Hyperflex PO, оно network centric. А весь обмен между узлами идет через сеть. Через сеть какую? Через сеть UCS. Поэтому классно то, что мы первыми в индустрии выпустили гиперконвергентное решение на LoNVMe диска с Intelamtan кэшем. Доступны 1-терабайтные или 4-терабайтные диски. Это 38 терабайт, можете полезной емкость с каждого узла снять. Ну, согласитесь, немало, учитывая, собственно, стоимость этого решения. Насколько хорошо оно работает? Да. Enterprise Strategy Group провело тестирование. увидите видите Oracle Database, SQL Server, Миксит нагрузка. Во всех категориях ОЛНВМЕ показывал лучшие результаты. В среднем 40% на чтение, на запись или на микс метрики, иногда больше, мы получаем прирост производительности. Да, при схожей цене. Поэтому обратите внимание, ОЛНВМЕ сейчас доступно, можно абсолютно осознанно ставить его в решение и получать прирост производительности. На что еще хочу обратить внимание, тот же Enterprise Strategy Group делал аналитику сравнения вендоров Cisco Гиперфлекса еще три вендора сравнивались по своим возможностям и производительности. Что мы нашли? Основное, с моей точки зрения, такой находкой являлось то, что Гиперфлекс предоставляет консистентную задержку. Остальные вендера, в зависимости от того, на каком хосте запущена виртуальная машина, могла получать или очень низкую задержку доступа к данным, или очень большую, в зависимости от того, если ему надо выбегать в сеть и бежать, брать данные не из кэша. Что еще мы нашли? Мы нашли, что на гиперфлексе можно запустить больше полезной нагрузки при одной и той же задержке на чтение записи. Да, основной критерий был 5 миллисекунд. Да, и Как обеспечить, сколько там серверов можно однотимных запустить на а, гиперконвертной системе. И вы видите, что Cisco здесь чемпион. Да, и что если сравнивать это с конкурентами, вам, чтобы запустить такой же workload, нужно покупать больше узлов. А это именно то, что они хотят сделать. Но наверняка не хочет ваш прокурм, потому что он сравнивает яблоки с яблоком. Тут процессор, тут процессор, тут память, тут память, тут 10 гигабит, тут 10 гигабит. Все мы сравнили, мы покупаем одну и ту же вещь. Но это не так. Также хочу еще отметить, что мы предоставляем дедупликацию и компрессию, как бы без всякой платы, плюс мы даем возможность аппаратный ускоритель иметь в сервере для обеспечения нагрузки. Мы позволяем строить собственно stretch кластеры между сайтами достаточно большого количества вы можете иметь на каждом сайте до 16 узлов, которые синхронный storage держит с вторым сайтом, вы можете перебрасывать трафик тем же вымоушном между сайтами он всегда будет со своего сторожа потребляться. У нас есть плагин в сайт Recovery Manager, если вы какие-то disaster recovery планы делаете и таким образом обеспечивать там, восстановление от сбоя. У нас есть PowerShell, который позволяет готовые скрипты протестировать миграцию, сделать миграцию и тому подобные вещи. А у нас опубликовано огромное количество validated дизайнов в разных сегментах для enterprise workload, для виртуальных десктопов. А у нас есть Cisco Container Platform, которая поддерживает OpenShift и, собственно, Kubernetes инсталляцию на этой платформе. У нас есть availability зоны, с помощью которых вы можете защищать свою нагрузку. У нас есть интеграция с Veeam, Commvault для того, чтобы делать бакап виртуальной инфраструктуры. Более того, Veeam использует Hyperflex как appliance, как платформу для скейлабл, собственно, бэкап-системы. Ну и последнее, наверное, на чем остановлюсь, это наше сотрудничество с SAP. SAP использует Cisco сервера при построении своего облачного сервиса. SAP как сервис. При этом Hyperflex квалифицирован под SAP HANA. При этом Hyperflex сертифицирован под SAP Data Hub. То есть это контейнерная виртуализация сервисов SAP. Ну и Интерсайт открывает нам возможность менеджить все свои активы, все свои ресурсы, где бы они ни на, находились, большие или маленькие. Ну у меня, наверное, все. Спасибо. А с помощью гиперфлекса вы можете а, хорошо и быстро и осознанно управлять производительностью, наращивать свою сеть понятными блоками и таким образом сделать прогнозируемое свое развитие Спасибо. Ну что ж, и модераторы выбросили вопросы основные, ну буквально вот только что, поэтому, наверное, начну с самых последних, которые пришли, и сколько успеем. Когда, Александр Лагун, когда появится возможность покупать данные решения в Минске со склада, не ожидая постоянной доставки 2-3 месяца? Не знаю. Ну, модель текущая практически всех вендоров, это э, работа под заказ, поэтому здесь только наши дистрибьюторы могут нам помочь. Если дистрибьюторы будут коллектить на складе ходовые платформы, вы можете их получать здесь как бы по желанию. Юрий Бачков, применимо ли данное решение в многовендорной среде? Мы поддерживаем два гипервизора, Hyper-V и VMware. Будем поддерживать КВМ. Поэтому в принципе, вы можете использовать его в гетерогенной среде, в том числе. Можете блейды использовать вообще под ораклом, в 40LVM и, ну, так, далее, и так далее. Александр Макатерчик интересуется, нужно ли организовывать облучение персонала. Я думаю, что это обучение персонала для использования данного решения у ваших специалистов. Хороший вопрос. Обучение всегда нужно организовывать. Можно самоорганизоваться в обучении. Опять же отсылаю к ресурсу d где вы можете как бы, получить hands с этой системой, в том числе с живой системой. Она не, там не только есть в эмуляторе, а и в, в реале. В том числе там есть разворачивание там, десктопов, в N сотнях виртуальных десктопов. Вы можете смотреть, как меняется профайл нагруз, когда стартует вот эта вот лавина виртуальных десктопов. Уже появились вопросы, которые также лайкают. Можно ли в Hyperflex использовать сервера не только Cisco? Увы. <связывающий> Это хардварный аппаратный комплекс, и определенные выгоды есть именно в этом подходе, а не в солянке, поддерживать которую очень сложно. Но... Олег Тарасенок задавал вопрос. Александр Журавлев, насколько просто настраивается подключение внешних сан-сетей? Да, просто при инсталляции указываете, какие лудные вы хотите замапить в новый кластер. Также, Олег Тарасенок, какие полезные функции доступны при использовании в Hyperflex серверов других вендоров? Какой плюс от того, что Cisco позволяет их использовать в своей системе гиперконвергенции? Вопрос непонятен. Ну, в таком случае, друзья, давайте поаплодируем нашему спикеру. У нас действительно